Австралийская авиакомпания «Квантас» выполнила сверхдлинный перелет из Нью-Йорка в Сидни продолжительностью около 20 часов. И, соответственно, возникают разговоры о так сказать, очередной новой эре в воздушных перелетах. Ну, на самом деле, это, мне кажется, что это большое достижение, потому что это открывает путь ну, к некой другой что ли, плоскости путешествий. Конечно, это замечательно, что техника появилась, которая позволяет выполнять э, столь дальний беспосадочные перелет, который, по сути дела, делают весь мир доступным для прямого сообщения. Я слышал как бы, голоса скептиков, которые говорят, ну, подумаешь, разница там, с пересадкой тебе добавляет два часа, но куда более комфортно, ты можешь там ноги размять, пиво выпить и, и так далее. И, в общем, это правильно, но вся история авиации как раз свидетельствует о том, что вот эти беспосадочные перелеты пользуются колоссальной популярностью и рано или поздно становятся стандартом. Ну и здесь, кстати, конкретный пример — это вот то, что появилась возможность летать по так называемому кенгуриновому маршруту между Австралией и Великобританией, потому что там большой очень поток, ну, как бы родственные страны. И до недавних пор беспосадочные рейсы были невозможны, поэтому он назывался Кемгорийный маршрут, что в любом случае ну, необходима да, да. была промежуточная посадка. И теперь вот, наконец, появились тоже прямые перелеты. Пассажиров, в особенности стандартного эконом-класса. Тут необходимы такие, на мой взгляд, радикальные изменения во всем, потому что, вот как вот опыт... Показывает, что даже в течение вот, трехчасового полета, буквально все, что можно сделать в самолете, уже все. да, То есть можно подремать, можно поесть, можно ну, посмотреть да. кино, вот, сходить в туалет. Ну и, собственно, а что еще там делать? И когда после этого ты смотришь, что вроде как три часа прошло, а лететь, а лететь еще 17 часов... Вот здесь возникают, конечно же, вопросы. Нет, и... ну это классические такие как бы проблемы, которые возникают в космонавтов в замкнутое пространство длительное время и этому надо учиться, совершенно очевидно. Но конечно, вот если ты вспомнил об этом кенгурином маршруте, на пристани в Бристоле стоит огромный рекламный плакат, как в 1886 года, когда запустили первые цельнометаллический цельнометаллический э Пароход английский Британии, э -э Стоит рекламный плакат, на котором написано э ⁇ Фантастика ⁇ самый быстрый способ добраться до Сиднея ⁇ 58 дней. Вот разница, что делать 58 дней в море, тоже был, в общем, довольно серьезный вопрос. Мне кажется, что это очень важная такая веха, и она, наверное, так особо не будет обсуждаться. Но если удастся организовать приемлемого качества перелеты 20-часовые и больше, конечно, это будет ну, такая некая революция. Ну кажется. да, просто перестр... очередная серьезная перестройка маршрутной сети, возможно. Да. То есть как бы, земля становится все меньше.